здравствуйте дорогие подписчики и гости канала истина таро по вашим многочисленным просьбам сегодня я загружаю видео заговором чтобы позвонил тот кого вы любите но перед тем как загружать данное видео хочу рассказать вам о том что данный заговор очень сильный и проводить его нужно обдуманно после того как вы взвесите все за и против его так как данный обряд ими очень сильный. Итак, э, перед тем, как проводить данный заговор, также хочу отметить, что телефоны прочно закреплены в нашей жизни. Они соединяют близких людей, позволяют услышать родной голос, даже если его обладатель находится на другом конце земли. Волею судьбы случайный телефонный звонок может положить начало новым отношениям или же наоборот, окончательно разрушить уже существующие. Неудивительно, что телефон способен стать ключевым атрибутом магического ритуала. Например, чтобы позвонил любимый парень или мужчина, либо же наоборот девушка или женщина. Я приложу все усилия, чтобы помочь вам. Итак, заговор на то, чтобы позвонил любимый вам человек. Я читаю, вы, закрыв глаза, слушаете и про себя мысленно повторяете то, что я говорю. Там, где я буду делать паузу, вы называете имя своего любимого. И дальше продолжаете слушать меня, пропуская через себя те слова, которые я буду продолжать говорить. Итак, начнем. Возлюбленный мой имя. Почему не звонишь и со мной не говоришь? Я ведь детка остатная, пригожая, для всех и вся хорошая, а для тебя любимая. Телефон свой возьми, мне скорее позвони. Голос мой отзовется. Твое сердце отчасти быстрее забьется. Аминь. Итак, данный заговор нужно слушать не менее девяти раз, чтобы эффект от него усилился. Дорогие мои слушатели! Я э, расскажите мне о своей проблеме, поделитесь со мной тем, что вас гложет, и я помогу найти именно то решение, которое сможет помочь в вашей ситуации. Ставьте лайки, комментируйте данное видео, делитесь им с друзьями и знакомыми, подписывайтесь на данный канал и помните, что я помогу вам в любой ситуации. Ваша Катерина Таро. Мой номер ноль шестьдесят шесть триста два шестьдесят четыре Ноль пять. Спасибо за просмотр данного заговора. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания, ваша Катерина Таро.